Привет. В эфире Универньюз. В студии я Алсу Сунгатуллина. Итак, сегодня в выпуске: научный десант КФУ посетил Арск и сарманова В Елабужском институте КФУ прошел форум педагогов. В Казанском федеральном университете состоялся хакатон. Состоялось заседание Международного попечительского совета Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. Основными вопросами повестки стали результаты деятельности и стратегия интернационализации высшей школы бизнеса КФУ. А мы переходим к другим новостям. С просветительской акцией «Научный десант КФУ» познакомились Варски и Сарманова. Все подробности смотрите в следующем сюжете.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 На 84-м году жизни умерла почетный президент Российской академии образования и бывший ректор СВБГУ Людмила Вербицкая. Филолог неоднократно бывала в Казанском университете и активно содействовала развитию сотрудничества между КФУ, Российской академией образования и Российским обществом преподавателей русского языка и литературы. В том числе, благодаря этой работе КФУ вошел в сотню лучших вузов мира в предметной области образования международного рейтинга Times Higher Education. Коллектив Казанского университета выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Людмилы Вербицкой, о других событиях, произошедших в Казанском университете, узнаете в нашем обзоре новостей. 22 ноября в Театре кукол Экиад состоялась торжественная церемония награждения победителей, посвященная шестой независимой детской литературной премии «Глаголица». В мероприятии приняли участие российская писательница Нарине Абгарян, лауреат премии «Золотой перо России», обозреватель новой газеты Павел Гутионтов и поэт-обладатель международного диплома имени Андерсена, лауреат премии имени Чехова и Чайковского Виктор Лунин. Собрались юные авторы со всех уголков России, чтобы узнать, кто стал победителем 6 литературной премии «Глаголица». 22 ноября Институт психологии и образования КФУ отметил свой день рождения. В этот день студенты подарили институту творческие подарки, показали свои таланты и исполнили необычные номера. В финале праздника состоялось вручение грамот и дипломов. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся фестиваль «Национальное достояние». Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Основной задачей фестиваля является пропаганда и популяризация в молодежной среде народного вокала, музыки, хореографии и народной стилизации эстрадных произведений, а также возрождение древних ремесел с использованием забытых технологий и национальных мотивов в современных изделиях. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся Всероссийский форум работников дошкольного образования. О том, как это было, в сюжете нашего корреспондента. Всероссийский форум проходит в Елабужском институте КФУ уже во второй раз. Среди его участников – воспитатели, заведующие детскими садами, специалисты управления образования, представители Министерства образования и науки Республики Татарстан, иностранные гости, преподаватели вуза. Цель форума – знакомство работников дошкольного образования с современными требованиями к образовательному процессу. В рамках пленарного заседания участники форума обсудили процесс формирования толерантного сознания дошкольника в условиях поликультурного образовательного пространства, а также ценностного отношения к родному языку. Я работаю в области билингвизма, ранного билингвизма, как маленькие дети усваивают одновременно два или три языка. Я хочу показать, что для развития ребенка родной язык очень важный и нам нужно воспитывать любовь к родному языку, сохранять родного языка, развивать родного языка. И поэтому я пришел и приехал и в Татарстане, чтобы сделать исследование с татарскими детьми. Участникам форума в ходе его работы были предложены различные тренинги и мастер-классы, направленные на обмен педагогическим опытом и авторскими образовательными технологиями. Педагоги обсудили как воспитательный процесс в детских садах, так и вопросы взаимодействия с родителями. Камиль Гемоздинов, Сирена Иванова, Ислам Хамитов, Универньюз. Молодые ученые Казанского федерального университета победили в конкурсе «Хакатон». Подробности смотрите в сюжете корреспондента Эльвиры Зориной. С 22 по 23 ноября 2019 года в Инженерном институте Казанского федерального университета состоялся хакатон на тему интеллектуальной транспортной системы и элементы ситуационных центров. А призовой фонд составил 118 тысяч рублей. Проблемы дорожного движения в настоящее время, как вы все знаете, очень велики. Количество машин увеличивается, дороги не так настолько быстро. Водитель несовершенен, как мы все с вами, и поэтому только применяя современные средства интеллектуальных транспортных систем, мы можем решить проблемы дорожного движения. Поэтому этот хакатон – это привлечение студентов, которые бы по-новому взглянули на те проблемы, которые существуют в настоящее время, применили свои знания и дали нам какие-то идеи для дальнейшего развития. В конкурсе приняли участие 11 команд из высших учебных заведений Республики Татарстан. Команды на протяжении 24 часов работали над проектами, которые в конечном итоге были представлены жюри. Команда, заявившаяся на хакатон, приходит с каким-то набором уже идей. Они озвучат эти идеи, после этого у них есть сутки, которыми, во время которых они должны эту идею развить. И на выходе представить комиссии уже более-менее законченный проект, идею. Но она, конечно, не может быть сделана до конца, все-таки всего одни сутки. И комиссия ценит именно вот эту дельту, которую они смогли здесь за сутки с помощью тех экспертов, которые им помогают, сами создать. Участники представляли проекты в 11 областях, такие как смарт-сити, мобильность людей в городе, беспилотный транспорт, система быстрого реагирования, а также элементы ситуационных центров в сфере здравоохранения. Мы в рамках этого разработали два прототипа, первый для экономии электроэнергии на магистралях, и второй – это регулирование с трафика дорожнего на проблемных участках, перекрестках в городе. По итогам конкурса первое место заняла команда, разработавшая информационную аналитическую систему для ситуационного центра как системы поддержки принятия решений по фиксациям аварий. Участниками команды являются молодые ученые и студенты кафедры технологии программирования Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях и оставайтесь в курсе свежих новостей. До новых встреч!